Привет, меня зовут Надя, и я любящая жена и мама двух маленьких деток и будущий топ-лидер компании Pride International. Автор марафона на базовую основу продвижения в Instagram для предпринимателей и автор мини-книги «Как определить свою целевую аудиторию». И сегодня я отвечаю на вопрос «Что мне делать с новичком, который пришел ко мне в команду?» как мне максимально быстро включить его в работу, для того, чтобы у него начал да, получаться какой-то результат. И давайте сейчас разбираться вместе. Когда человек приходит ко мне в команду, первое, с чего да, я начинаю, это с целеполагания. То есть всегда с человеком я ставлю цель, ставлю планы по достижению этой цели, и э, почему я считаю это первостепенно, да, потому что это очень, да, часто, когда человек приходит в сетевой бизнес, да и в принципе, да, в бизнес, э, на мой вопрос, а сколько ты хочешь зарабатывать, человек говорит, ну, сколько-нибудь, сколько заработаю, столько заработаю. И если цели нет, если она не поставлена, то человек и зарабатывает сколько-нибудь, потому что Первое, человек не понимает, ради чего это нужно делать, его постоянно кидают то в один, да, его, то ему в один день хочется с флагом, да, бежать, горы свернуть, что-то делать, а на следующий день ему хочется калачиком свернуться и вообще, да, ничего не делать, потому что он не понимает, куда он идет и ради чем, чего, да, ему это нужно. И поэтому мы обязательно да, прописываем цели, сколько конкретно человек хочет заработать, почему именно эту сумму, что эта сумма ему даст. И когда у него есть уже цель, у него есть мотивация, мы выстраиваем план, конкретно план да, по зарабатыванию денег. И у нас есть в компании система метод. Это да, в самой компании, от президента компании, топ-лидеров, где мы очень подробно говорим про то, как ставить эти цели, как найти а, то, что тебя именно мотивирует. И это очень сильно да, включает людей в работу, потому что у людей в хорошем смысле включаются мозги, они начинают понимать, для чего им это вообще нужно. А, и это первое. Да. А второе, это когда человек поставил себе цель, очень важно, чтобы он да, разработал пошаговый план, как он этой цели может достигнуть. Ну, Например, я человек, да, человек который приходит ко мне да, в команду, я сразу же говорю, смотри, мы можем с тобой расписать прямо конкретный план, как ты сможешь заработать, ну, например, да, 15 тысяч рублей в неделю, либо 30 тысяч, либо там 45 в неделю и так далее. Например, продавая три приложения «Прорыв» в неделю – ты можешь заработать сразу 15 тысяч рублей, соответственно. Мы с человеком договариваемся о той сумме, которая его да, сейчас мотивирует, и мы расписываем разные альтернативные да, варианты. Смотри, ты можешь заработать вот это, вот это, например, продавая приложение. А вот это ты можешь заработать, например, когда ты подключишь людей на бизнес-пакеты, и в зависимости от разных да, вариантов а, с человеком прорабатываем конкретный план который выполняя он будет достигать своих целей и это очень удобно я скажу потому что человек четко понимает что окей для того чтобы мне сделать вот это я должен сделать это это это и далее когда мы с человеком работаем на результат то есть я говорю давай мы будем работать на результат мы каждый день с человеком созваниваемся и да, он говорит, я сделал сегодня вот это, вот это, вот это. Мы подводим результаты и думаем, как нам улучшить эту работу, для того, чтобы эти результаты увеличивались. И следующий момент, это момент, когда человек приходит в сетевой, да, он должен научиться продавать. Именно продавать, он должен научиться коммуницировать. Он ча и часто, да, люди, которые приходят в сетевой бизнес, они говорят, я хочу писать посты, я хочу снимать видео, но я э -э, раскрою один секрет, э -э, что это очень, да, крутой, и 99% людей, которые приходят в нашу команду, они приходят именно через социальные сети, это очень крутой инструмент, которому я обязательно, да, обучаю э -э, своих партнеров, потому что, ты получаешь себе партнеров с разных городов и стран потому что ты можешь гастролировать по этим городам и странам знакомиться с людьми и это очень круто однако я буду с тобой честна, что каких продаж на автомате что человек прочитал пост и принял решение к тебе присоединиться ну, это бывает, да, крайне редко, потому что эти люди, они все равно э, обращаются к тебе в личные сообщения и говорят, да, расскажи более подробно, а можно с вами пообщаться. А как мне начать или как к вам присоединиться и так далее. И вот если ты в этот момент не можешь продать идею, ты не можешь сделать так, чтобы человек, да, э, у человека возникало желание покупать у тебя, сделок не будет. Поэтому очень важно первоначально научить новичка коммуницировать. Он должен знать, как продавать продукт, он должен знать, как продавать бизнес, как он должен вообще показывать преимущества себя, своей команды, как он должен отрабатывать возражения. И здесь очень важно, то есть, что я делаю со своими новичками, когда они приходят ко мне в команду. Мы разбираем конкретную ситуацию, и не только да, с новичками, мы постоянно устраиваем планерки, на которых мы разбираем и даем обратную связь. А, Причем, ну человек, например, да, говорит, я пообщался с человеком и, и сказал то-то, то-то, то-то, а мне ответили так-то, так-то. А, и давай, и сейчас да, вот нам рассказывают обратную связь, как мы конкретно да, разбираем, как эту ситуацию можно было бы улучшить, как человеку можно было бы да, сказать, для того, чтобы получить результаты. И это очень важно и как мне кажется да вот это два очень важных момента которые новичок должен научиться делать для того чтобы у него да, пошли результаты первое это четко планировать да потому что он будет делать и иметь пошаговый план с пошаговым сопровождением и второй момент он должен научиться коммуницировать и продавать и в моей команде все это есть все эти инструменты и поэтому люди в нашей команде достигают хороших классных результатов если конечно они предпринимают для этого действия и я надеюсь что тебе это видео было полезным если это так, ставь лайки, напиши, пожалуйста, в комментариях, какая ситуация сейчас у тебя, и давай разбираться вместе. Если тебе интересно про мою команду и мой проект, встречаемся с тобой в личке, в социальных сетях, ссылки в описании под этим видео. Пообщаемся и решим, чем мы можем быть друг другу полезны. Хорошего дня и побольше тебе включенных новичков в твою команду. Пока-пока!